Каи направо, Герды налево. Снежная я здесь королева, Снежная, белая. Не значит пушистая, Вот с маленьким Каем На руку нечистая. С Гердой засел, Не боятся мороза, Вместе растят глупую розу. В югой порывистой Став не открыла, Осколочка льда В глаз запустила. Упомнился Кай, Стал он вредным и злючим. Колким стал в шутках, И в смехе колючим, ни герды, ни бабушки не замечает, Лишь только в сугробах. В снежки он играет. И ехав швейцарского снежного банка, Сманила мальчишку в белые санки. Хрустальной указкой перебирает алмазы. Не трогает он злополучного глаза, Не замечает погоды окружающей ненастие И слова с алмазов выкладывает Счастье. Меня от этого Каю влечет, Любовь для дебила. Холодный расчет. И только полярная ночь наступает, Меня на трясучки манит все Каю. Он дурачок. Все словечки слагает, а я его умну. Я его все ласкаю. И чтобы в расчетах достичь безупречность, Заставлю я слово сложить его. Вечность. Не люблю я по жизни глупых девчонок. Все месяц в королевы, Спрыгнув с пеленок. И эта дурашка, Так ее мать, Пошла моего Кая На север искать. Я ей приконы, Один за другим, А она все идет. Все беседует с ним, Слова ее мчатся, Не замерзая. Стервочка-девка, Сманет мне Кая. По дороге принцесса, Провожая лето, Подарила Герде золотую карету. Ветер любви, Рассказов подует, Окунулась принцесса в нежные слюни. Ну что за бабье? Как их толком понять? Придется братву из леса нанять. Да лишь о золоте ухом услышит, Всех их сомню Всех девчонок попишет. У атаманши с виду не хлипкой Дочь процветала оторва. Кондитка. И это за Гучи, за брендовые шмотки. Оленя ей впарила. Вот обормотка. Я Герте такой праздник устроила, всю свою армию против настроила. Такого задела не пожелаешь врагу. Позвала я на помощь подругу. Пургу, но Герта прошла. Сквозь пургу и сквозь лед, кто этих любящих девок поймет, кто как не я их расчету научит? Но что вытворяет, как меня мучит? Она в слезах поведала Каю, как весело вместе в доме играли. И слезы осколок вынули с глаза. Сильна ведь любовь. Вот девчонка, зараза.